Продается двухкомнатная квартира в Новоюжном районе города Чебоксары. Расположена над техническим этажом. Высокий уровень. Квартира в хорошем состоянии. Современный ремонт. Сантехника и кафель. Пластиковое остекление окон. Характеристики помещений. Прихожая. 3 метра. Жилая 17,3 квадратных метра. Жилая 12,4 квадратных метра. Кухня 7,5 квадратных метров. Туалет квадрат. Ванная 2,5 квадратных Лоджия 3 квадратных метра. Итого 57. Жилая площадь 29,7 Площадь без учета балкона – 54 квадратных метра. Парковка отдельная во дворе. Микрорайон «Рябинка» с современной инфраструктурой. Рядом спортивно-образовательные и социально-культурно-развлекательные учреждения. Хорошая транспортная развязка. Большой благоустроенный двор. Возможно, помощь в выгодной ипотеке и продаже имеющегося жилья – Рассмотрим доплаты материнский капитал. Звоните предварительно, договоримся, покажем квартиру.